В очередной раз доброго времени суток. Я Игорь Черноусов. Это седьмая, поверьте, заключительная часть четвертого нашего урока. Да, конечно, урок получился очень большим. Количество роликов в этом уроке превышает, наверное, общее количество роликов о всех других уроках. Но так как все это связано с продажами, я не мог рассказать вам хотя бы часть тех знаний, которыми владею. Эту часть я записываю в качестве бонуса смотреть ее нужно только тем людям, которым нравится, которые хотят и могут писать. То есть это люди, которые в душе копирайтеры. Ну, либо хотя бы двигаются в этом направлении. Если комментирование для вас это тяжело, это сложно, то есть два слова сложить в одно предложение для вас очень тяжело, народ, пожалуйста, не смотрите этот урок, просто не тратьте свое время. Если все-таки вы в душе копирайтер, где еще вы можете рекламировать свой продукт, кроме той социальной сети, с которой вы все это время, надеюсь, активно работаете? Ответ. Самый простой. Можно все те же самые действия выполнить какой-то другой социальной сети и получить еще приток трафика из другой социальной сети. Это нормально. Но я об этом рассказывать не буду. Я вам расскажу о любимой социальной сети. Как вы понимаете, это социальная сеть YouTube, видеохостинг YouTube. Вот вы можете очень эффективно и с большой пользой для себя комментировать ролики по тематике вашего продукта на YouTube. для этого вам нужно просто в строке поиска YouTube набрать ваш ключевой запрос связанный с темой вашего товара или с темой вашей ниши и начать комментировать ролики которые занимают первые страницы по этому ключевому запросу только друзья пожалуйста помните если даже вы в своих комментариях будете вставлять вот такую ссылку на Свой сайт без http практически в 90 процентов эти ваши комментарии будут попадать в спам никто кроме вас их видеть не будет вот посмотрите я специально зашел в раздел сообщения в настройках своего канала Вот посмотрите в спаме у меня 104 комментария если вы посмотрите, что из себя представляют эти комментарии, почему они сюда все попали, во всех этих комментариях, во всех комментариях есть ссылка. Причем неважно, куда она ведет. Даже вот ссылки на тот же самый YouTube все равно попадают, попадают в спам. К сожалению, никто это не читает. Вот все это удаляется одним движением руки, то есть нажимаем выделить все и нажимаем удалить. Все эти комментарии просто-напросто улетают в никуда. И все вот эти люди просто-напросто, извините за выражение, потратили время, размещая свои, как они считали, очень красивые и умные сообщения. Если вы хотите заниматься комментированием на YouTube, вам, во-первых, необходимо иметь несколько аккаунтов. Написали с одного аккаунта, с другого зашли, посмотрели, виден ли комментарий. Если виден, значит он не в спаме. Значит, есть смысл продолжать еще писать. Вообще-то у Ютуба как бы нет ограничений на количество комментариев, которые вы размещаете в течение суток, но если вы пишете одно и то же и чересчур часто, по мнению Ютуба, то... Даже если в них нет ссылок, все равно ваши комментарии тоже могут попасть в спам. Поэтому нужно писать несколько аккаунтов. И имея несколько аккаунтов, вы можете завязывать диалог сами с собой, лайкать свои комментарии и продвигать их вверх. Потому что только комментарии, которые находятся в первой строке под видео сразу, естественно читаются. Я бы вам рекомендовал, если вам захочется комментировать ролики на YouTube, вообще не размещать в своих комментариях ссылки. Вот Почему я сказал, что этот ролик для тех, кто любит и умеет писать? Пишите какие-то интересные комментарии по теме своего продукта. Вот здесь, конечно, если вы не в теме своего продукта, писать вам будет крайне сложно. Только вот поэтому я и говорил, ребята, выбирайте продукты, в теме которых вы разбираетесь. Всегда можно найти такой продукт о котором вы знаете даже может быть больше, чем автор этого продукта. И тогда пишем красивые комментарии, то есть интригуем людей, то есть выполняем ту же самую работу, как мы делали в предыдущих уроках, когда продавали через свой профиль в социальной сети, то есть привлекали людей на свою страничку. На ютубе это главная страница вашего канала. Вам нужно сделать только три вещи. То есть можно не иметь никаких видео, вам нужно просто оформить свой канал, сделать красивую шапочку, сделать красивую, опять же, аватарку. Прежде чем что-то комментировать, сделайте себе красивую аватарку. В шапочке можете что-то написать красивое и сделать ссылочку, там стрелочку вот на эту пользовательскую ссылку. Здесь можно разместить вашу реферальную ссылку. И люди на нее будут нажимать и попадать по вашей реферальной ссылке на рекламируемый вами продукт. Все остальные кнопки можете просто убрать, чтобы не отвлекать. И естественно нужно включить навигацию, чтобы люди, которые не подписаны на ваш канал, видели его трейлер. Если не хотите записывать трейлер, ну не хотите, не любите, можете создать трансляцию прямую трансляцию, которая начнется через год, и у вас появится такое типа видео, которое можно красиво оформить, но самое главное в описании этого видео можно разместить свою партнерскую ссылку. Кто видел как работают трейлеры, то описание их располагается вот здесь вот справа. Если вы красиво разместите свою партнерскую ссылку, окультуренную, да, что-то еще там подпишите и больше ничего не будете писать, чтобы не отвлекать внимание. Люди, которые будут заходить на ваш канал, если они не нажали в пользовательскую ссылку, однозначно нажмут где-то в описании вашего трейлера. Если, конечно, вы очень хорошо пишете, если вы заинтересовали человека, который зашел он очень часто с большой вероятностью будет нажимать. Вот это классный способ, рекомендую вам им пользоваться, потому что YouTube это очень посещаемое место, здесь очень много людей, вот и естественно вы за это ничего не платите, платите только своим время. Где еще можно размещать информацию о своих товарах, свои умные комментарии, и, естественно, ссылки на блогах, то есть блогерство это очень сейчас модно. Кто ведет видеоблоги на YouTube, кто ведет традиционные блоги, Вот в поиске того же Яндекса напишите блоги и вашу нишу. То есть блоги здоровья. Появится достаточно много ресурсов. Я не могу вам сказать, что каждый из этих ресурсов позволит вам комментировать свои статьи. То есть каждый блог. Но всегда можно найти такой блог, где под статьей вы можете без всякой регистрации на каких-то блогах надо регистрироваться а вот здесь вот без всякой регистрации вы можете оставить комментарий причем обратите внимание, даже если вам в теле комментария не разрешат вставить свою партнерскую ссылку то есть свою ссылку культуренную вы всегда ее можете вставить где-то в разделе сайт. И если вы в своем комментарии к этой статье обыграете так, что типа все самое интересное у меня на сайте люди скорее всего нажмут и перейдут по вашей партнерской ссылке. Она у нас же красивая, она у нас же доменное имя, то есть все будут думать, что они переходят на ваш персональный сайт. Блоги очень посещаемые, особенно некоторые, и можно просто на халяву притянуть себе на продающий сайт очень много много людей что еще работает в принципе конечно работают форумы но форумы тут сложнее потому что на форумах однозначно идет модерация там ссылками просто так не покидаешься там тоже можно ссылку разместить в своем профиле или в подписи да? писать что то умное по теме люди будут видеть вашу подпись под комментарием которая у нас красивая, у нас же доменное имя еще раз повторюсь и возможно тоже будут люди переходить но тут все зависит от того, что и как вы пишете, и насколько вы весомы на этом форуме. Потому что на форуме любят читать и в авторитете люди, которые там постоянно тусуются. На блогах тут все значительно проще. Еще один очень классный сервис из-за того, что он хорошо индексируется и хорошо находится, это сервис вопросов и ответов. Вопросы и ответы есть у Майла и у Гугла. То есть в поиске Яндекс напишите Майло ответы вопросы или Google ответы вопросы. Вы попадете вот на такую вот страничку. Здесь вы можете и сами задавать но самое главное, вы можете людям отвечать на их вопросы естественно, в ваших ответах вы, естественно, размещаете ссылку на свой ресурс чтобы это все красиво сделать нужно прочитать, что люди пишут и как бы в тему им ответить классно работающий ресурс опять же, очень посещаемый ресурс здесь можно использовать такую хитрую вещь, как и на Ютубе то есть задавать вопросы с одного аккаунта, а с другого аккаунта отвечать но вообще, Ютуб это очень классная тема. То есть, если вы еще оптимизируете свой канал, то он у вас будет находиться и через поиск. То есть, люди будут приходить по вашей по каким-то ключевым запросам на ваш канал и делать то что мы хотим нажимать на ваши ссылки вопросы-ответы тоже классная вещь потому что это индексируется то есть когда вы пишете какие-то ответы или задаете вопросы используйте ключевые слова по вашей нише но ну, там в моем случае это похудение пленка там и так далее вот все это будет хорошо работать и привлекать вам новых людей. Естественно, вот эти действия, они очень трудозатратны. Поэтому, народ, если вы работаете с товарами, которые живут больше недели, заниматься этим нет никакого смысла. Вот можно таким образом продвигать какие-то товары, которые долго будут выставлены на бирже. Вот почему я занимаюсь физическими товарами? Потому что они достаточно долго висят на биржах. А вот те же самые продукты с глопарта, тратить на них время, вот раскидывая их партнерские ссылки, особенно если у вас продукты постоянно меняются, это, конечно, очень неразумно. Поэтому выбор товара, и особенно какого-то надежного товара, очень влияет на то, как вы его в дальнейшем рекламируете. Итак, друзья, на этом наш седьмой урок закончен. Я тут вам скажу одну очень радостную весть. Филипп сделал нам скайп-чат. Вот тут уже люди начали добавляться. Филипп, Сергей Васильевич меня добавили. То есть ссылку на этот скайп-чат я размещу, опять же, на этом четвертом уроке. К этому четвертому уроку у вас уже будет достаточно много информации которую нужно обсуждать, да, и вы ее можете обсуждать в скайп-чате, задавать в группе какие-то вопросы, но лучше с вопросами приходить в понедельник на наш вебинар обратной связи, который идет с сайта Игорь36. Такой вот очень простой сайт Доброе с очень время. простым доменным именем Игорь36, да, нажмите на кнопочку вебинары, и вы попадете на страничку, где я буду отвечать на ваши вопросы. Вебинар у нас теперь будет идти каждый понедельник в течение нескольких недель, пока все участники тестовой группы не закончат тренинг до конца. Значит, в этот понедельник, 9 числа, вебинара не было, ну, потому что с понедельника мы только начали заниматься. А вот следующий понедельник, это 16 у нас будет, да, вебинар у нас состоится. Я вас всех приглашаю с вашими вопросами на которые я буду отвечать. Вебинар будет закрытый, информация, запись этого вебинара не будет лежать у меня на канале, я ее выложу только для вас, для участников тестовой группы. Итак, друзья, успехов вам, удачи, продавайте. В этом тренинге у нас еще останется один урок, где я расскажу о платных методах рекламы, но я его запишу, видимо, уже ближе к 16 числу. Потому что сейчас у нас нет денег, чтобы использовать платную рекламу. Всем спасибо. Всем успехов.